Многие хотят перейти на другой сервер, прокачать твинка или иметь аккаунты на всех серверах, поэтому только сейчас есть отличная возможность, которая уже истекает. Регистрируясь по ссылке в описании, ты получаешь халявную випку и гору доната. Если это сальфу, то уже завтра сможешь покорить ветераны Чарли с полным донатом в руках. Спеши урвать ценные призы по ссылке в описании при создании твинка, не забудь выйти из основного аккаунта. Всем привет, друзья, давайте-ка подберем самый лучший комплект снаряжения для игры на PvP-режиме. Сегодня в видео покажу вам несколько самых лучших сборочек, самых топовых, которые только могут быть. Начнем, пожалуй, с того, что в Warface уже имеются несколько полных комплектов снаряги. Это боевой комплект, конечно же, элитный. Комплект Атлас и, разумеется, турнирное снаряжение, которое есть у всех, у меня его, кстати, нету. Также, как мы знаем, и в поставщиках куча разного барахла, но сборочки для каждого класса тоже имеются. Так к чему я веду? Давайте покажу вам свою сборку, которую я использую постоянно. Из того, что неизменно, у меня это наградной бронежилет, элитные перчатки и тяжелые ботинки для всех классов. Элитные шлема ставлю на те классы, которыми играют чаще. В последнее время это у меня инженер и штурмовик, но для снайпера и медика я обычно использую массу. Защита головы всего лишь 45%, процентов, это не самый топ, но зато хорошо защищает от слеп. И сразу такой вопрос, а почему бы не надеть шлем медика атлас? Ведь защита гораздо больше, 80%, процентов, это не 70% как на маске. А давайте запустимся и проверим. Ровно через 3 секунды мы видим, что эффект ослепления шлема Атлас еще остался, тогда как на нашей маске все прошло. Поэтому шлемы Атлас я одеваю крайне редко. А теперь давайте поговорим о другом. Какие плюсы у нашей сборки, у той, что в связке с элитным шлемом? Во-первых, это защита от мин, от слеп, максимальная броня и реген хп. Между прочим, затащить любой раунд вам будет гораздо проще и также в перестрелках вы будете чувствовать себя увереннее. Ну и для примера обычная ситуация с игры. Выходил я на плент после перетяжки с двойки, ничего Вроде необычного, убил одного И тут спину начинает настреливать Я конечно же разворачиваюсь и даю минус 2 Просто либо противник попался косорылой Либо броня спасла Одно из двух, но скорее второе Еще один пример, решили мы просто заражить по центру Всей толпой заваливаемся на плент Я убиваю одного, второго В то время как третий дамажит меня Я думаю здесь уже понятно, что броня меня очень сильно спасла Таких примеров в игре можно приводить огромное количество Но стоит только попасться против снайпера А эта сборка от снайпера воск Скорее всего не спасет, да может быть не ваншот, вы можете упасть за ящик, куда угодно, но с пистолета либо гранат вас все равно добьют. И веду к тому, что все-таки есть смысл использовать бронежилеты Алмаз-2 или Титан, которые защищают от одного попадания. Ну и сразу пример с игры, подсаживались мы с целью занять точку 1, пройти на мусор, я бежал по парапету, но снайпер с рынка в меня попадает, и что вы думали? Я спокойно пробежал дальше. В итоге защита от одного попадания спасала меня как здесь, так и в этом случае. С той лишь разницей, что того снайпера я все же убил. Но это еще не все. Мы, конечно же, можем комбинировать вещи с разных комплектов и улучшать какие-то стороны нашего бойца. Скажем, решили мы увеличить скорость перезарядки. Для этого можно поставить элитные перчатки, увеличивающие ее на 20%, а вместе с этим надеть бронежилет Атлас, который еще на 15 ее увеличит. И в итоге мы легко продолжаем делать серии даже после перезарядки на тех пушках, с которыми раньше это делать было проблематично. Ну и разумеется делаем мозголомы за счет хорошей точности и быстрой смены оружия. Но что же касается боевых комплектов, очень часто вижу ребят в полностью боевом шмоте. Если честно, из них лучше всего смотрится именно комплект снайпера. Его можно улучшить элитными перчатками, которые повысят точность стрельбы от бедра, это очень важно для него. А вот как раз таки бронежилет можно и оставить, потому что неплохая защита у него от пуль, от взрывов, между прочим, ну и быстрое восстановление брони. Но кроме этого из комплекта медика также можно составить неплохую сборочку. Сразу шлеменяем на атлас, потому что нам также важно видеть и мины врага перчатки ставим элитные, но ботинки на ваш вкус, можно поставить тяжелые, а можно оставить и такие же, в принципе, мины мы уже видим. Ну и а наконец конкурс, начать, так, летние игры 2016 сроком навсегда, для участия нужно обязательно подписаться на канал Тимохи, также быть подписанным на мой канал и конечно оставить комментарий под этим видео, итоги уже в конце следующего ролика, а за итогами прошлого конкурса переходите по подсказке с правой стороны.